Привет! Если ты молодая и творческая личность, может быть предприниматель или только собираешься открывать свой бизнес, а самое главное, ты хочешь расти и развиваться, тогда добро пожаловать в первый каливинг. Каливинг – это постоянные тренинги по развитию, коллективные обсуждения, мастер-классы, современные настольные игры, совместные просмотры фильмов и даже спорт. Все это в компании творческих, идейных и мотивированных личностей с большими амбициями. Надоело жить с родителями или снимать жилье с неадекватными людьми? Мы дарим тебе крутую возможность самореализоваться и изменить свою жизнь